Ну что ж, давайте перейдем к гитарам. Как я уже говорил, здесь гитара основную роль играет акустической гитарой среди гитар, а остальные просто... Электрогитары появляются как такие дополнительные рисунки уже ближе ко второй части композиции. Поэтому давайте начнем с акустической гитары. Здесь нам представлены три дорожки, начинается все с одиночной гитары, поэтому я ее панорамировал ближе к центру, но не совсем посередине, чтобы она не мешала голосу, который появляется в первом куплете. И в то же время чуть-чуть, чтобы компенсировать с хай-хетом. Потому что у нас, напомню, здесь уже хай-хет играет с самого начала. И, соответственно, чтобы так хай у меня чуть-чуть правее, стоит по панораме то я компенсировал его акустической гитарой слева а, но ну давайте послушаем сейчас пока гитару в соло акустическую и давайте послушаем без обработки То есть, так немножко слышно гудение от корпуса гитары. Ну, это связано больше, наверное, с тем, как стоял микрофон при записи. И моя задача была это компенсировать. Значит, первым плагином, опять же, стоит сатуратор Sand 3. Далее у меня стоит эквалайзер Infinity Q, который как раз во многом прибирает вот эту гудящую составляющую в районе 200 Гц. Давайте послушаем. При этом я не скажу, что прям очень сильно срезал, но ослабил в принципе в значительной степени на 3,5 дБ, потому что эта зона очень прям выпирала. И когда я ее ослабил, не сказать, что гитара прям стала совсем безжизненной, но больше сместился акцент на вот эту перкуссионную составляющую, высокочастотную от медиатора. И в принципе мне под настроение это здесь как раз и нужно было, этого трека, чтобы гитара не очень сильно грузила. Далее идет мой любимый компрессор от Waves, который я использую. Для компрессии акустических гитар, он, в принципе для этого и был в первую очередь разработан Renaissance AX, он как раз предназначен для акустических гитар Хотя его использую иногда бывает и на электрогитарах с чистыми партиями аккордовыми Он довольно хорошо работает, очень быстро, то есть threshold Я также прибираю гейм, потому что он автоматически поднимает громкость, когда мы опускаем threshold И вот компрессия у меня здесь где-то в районе 3 дБ происходит вот на самых таких громких э, участках где больше вот этого низких частот у меня соответственно компрессор до 3 децибел давит сигнал Благодаря ему каждый удар медиатором такой более выровненный. То есть нет такого, что какой-то аккорд или на каком-то моменте проседает звук, в каком-то выпирает. То есть для этого этот компрессор я использую. И дальше мой любимый CQ, который входит в пакет Sound Toys. Я его использую для подкраса высокой составляющей. У него очень вкусный музыкальный верх. То есть я здесь буквально добавляю полтора децибела. И здесь есть еще встроенная секция драйва, которая тоже добавляет таких очень приятных гармоник э, делать теплее звук давайте послушаем то есть прям слышно что вот эти вот Мелкие штрихи от медиатора прям как будто оживают, становятся ближе, более читаемы. А учитывая, что у нас дальше микс будет такой довольно плотный и загруженный по инструментам, то есть здесь не одиночная акустическая гитара играет, я решил, что вот такая настройка подойдет под этот микс. Ну, давайте послушаем это в контексте с остальными партиями. То есть вот когда нет обработки, слышно, насколько на фоне хай-хета проигрывает по звучанию акустической гитара. Это тоже очень важно, то есть уравновешивать звучание. Это то, почему я говорил, что важно начинать с барабанов, потому что мы уже слышим относительно вот этот баланс высоких частот, относительно хай-хета, мы понимаем, что гитара на самом деле звучит тускло. То есть, еще раз повторюсь, если бы гитара, например, была одна во всей аранжировке, то есть, ну, чисто вокал и гитара, то, возможно, я бы не делал такой ее яркой, не делал бы такой ее прям э, вот насыщенной по высоким частотам. Но так как у меня здесь есть уже на что опереться, есть вот такой некий контекст, то в его присутствии гораздо проще принимать решения, и они как бы сами тебя двигают на добавление тех или иных частот. То есть в данном случае добавить яркости и открытости, потому что, как я уже повторюсь, изначально запись гитары была довольно тусклая, то есть сама гитара звучала очень так коробочно, приглушенно, и мне все-таки хотелось ее чуть-чуть сделать более яркой. Теперь гитара очень хорошо работает в контексте с хай-хетом. И также гитаррум, на который у нас уже шел бас, я ее тоже все добавил, чтобы гитара также была вовлечена в общее пространство композиции. То есть то, тот же самый пример, когда у нас не слышно явно прям такой ревер большой, который появляется, когда я включаю реверацию, но слышно, что сразу гитара помещается в, примерно в то же пространство, где у нас находится и барабаны, потом впоследствии бас. Давайте, кстати, я включу, я пока замьютирую остальные гитары. То есть, вот так вот гитара звучит немножко отстраненно от остальной, от секции А когда я включаю, она сразу в нее как будто вот врезается. <музыка> то есть, это такие очень тонкие моменты, но они очень важны для того, чтобы микс, особенно вот такой вот акустически-живой, скажем так, то есть, где минимум каких-то внешних электронных сверхъестественных звуков, все, основа такая, ну, не знаю, там, база 70%, 80%, трека построена на а, живых таких акустических инструментах и соответственно здесь реверберация очень важна и она должна быть не какой-то хаотичной, а должна быть чем-то подтверждена, скажем так, здравым смыслом, то есть как бы это было в реальной жизни. Так что вот здесь как раз звукорежиссер, вот это понятие режиссер, оно выходит как раз на передний план, когда нужно представлять в голове, как ваш микс устроен в реальной жизни.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 Начни получать необходимые знания уже сегодня, не откладывая на потом. Ну что ж, давайте двинемся дальше. Далее у нас идет еще две акустические гитары, которые подключаются уже начиная со второго куплета. И они примерно выполняли ту же роль, то есть просто в стерео записаны, поэтому я их уже сгруппировал в общую шину акустической гитары, на которой уже стоит та же обработка, что у меня стояла на одиночной гитаре. На самих дорожках, на самих дорожках у меня стоит также просто окрашивающий вот этот преамп send то есть на них ничего нет а вот на общей группе куда они приходят у меня уже стоит полноценная обработка давайте послушаем группу в соло как звучит То есть та же проблема без обработки гитара звучит очень тускло очень как-то вот так гудяще и с наличием такой аранжировки мощной на фоне то это конечно такая гитара будет только пачкать микс грязнить и поэтому моей задачей было конечно же избавиться от этого. то то здесь эта гитара уже такая совершенно не основная потому что она подключается уже в тот момент когда у нас звучит полный микс поэтому какие-то частоты и в обертана гитары сохранять мне цели не было моя задача была ее вписать чтобы она добавляла какой-то еще дополнительный план инструментов потому что у нас продолжает играть вот эта центральная гитара поэтому здесь с этой гитарой у меня было больше возможностей как-то поэкспериментировать что-то с ней сделать давайте послушаем какую обработку я сделал значит то же самое я также прям срезал довольно сильно этот гудящий низ еще немножко вот эти гнусавые что-то коробочные И так я хотел ее отдалить, я чуть подсрезал высокие частоты, но ну, не очень сильно, но э, все-таки это сделал. Дальше у меня сразу стоит компрессор, который тоже чуть-чуть приближает эту гитару. Потом я поставил сатурацию от э, Slate Digital. И чуть-чуть выделил в районе 5 килогерц, выделил этот штрих медиатором и еще прибрал гнусавости вот такое вот коробочное звучание. Потому что от этой гитары мне больше важна была перкуссионная составляющая. Потому что тон у меня уже есть от основной гитары. И когда они накладывались друг на друга, это прям такая, начиналась каша прям гудящая. Давайте, кстати, послушаем а, вот эти гитары. Я ставлю обработанную первую гитару. А вот эти стереогитары, я сейчас выключу обработку, и вы поймете, насколько они своим гулом мешают основной гитаре. Сейчас включу обработку. Таким образом, у меня опять создалась вот эта вот много, многоплановость микса. То есть вот эта центральная гитара, она чуть ближе звучит к нам она более такая насыщенная бертонами а так как вот эти гитары я больше срезал из них таких вот телесных частот скажем так и оставил только перкуссионную составляющую то такое ощущение что эти гитары чуть дальше в миксе утоплены и находятся за вот этой основной гитары это как раз то что мне было нужно чтобы мне по краям панорама слева справа не давила гитары и не закрывала собой все остальное что происходит в миксе так что это такая дополнительная гитара которая просто добавляет глубины и ширины и развития в аранжировку но не несет какой-то супер главной роли и также я как вы видите посылов здесь гораздо больше чем на основной гитаре то есть тут меньше ревера минус 18 а здесь я уже разошелся отправил гораздо сильнее на вот этот общий гитар рум и также еще добавил сюда вок spring потому что мне захотелось вот такого вот spring вообще если вы не работали с типом ревибрации spring она добавляет такой какой-то винтажности какого-то такого мечтательного полета что ли ну я так вот это характеризую и я на некоторые инструменты даже даже несмотря на то, что я назвал Vox Spring, предполагаю, что я буду использовать в основном на вокале, этот спринг я все-таки решил гитары тоже отправить чтобы создать такого немножко какого-то серф может быть звучание то есть если вы слышали серф музыку там из 60-х или современных представителей там прям спринг там все на нем построено то есть спринг ревер там это самое главное вообще что только есть в аранжировке такой как отдельный элемент который создает вот это вот э, серфинг настроение а также здесь еще песня про море и вот это настроение здесь тоже где-то местами перек перекликается то я решил э, spring здесь использовать чаще в этом миксе и давайте послушаем еще раз с реверберацией это сейчас мы слышим чисто ревер как он звучит то есть такой немножко как будто какой-то даже радиоэффект в нем присутствует то есть довольно интересный ревербератор И давайте послушаем в контексте. Да, кстати, я не упомянул в э, видео про барабаны, тамбурин но с ним на самом деле все довольно просто я обрезал все частоты средние и низкие и чуть-чуть прибрал резкость э, тамбурина. то есть вот момент атаки основной немножко вот эта частота 5 килогерц очень била по ушам я ее чуть подрезал и далее у меня стоит э, Чуть-чуть сатурации, чтобы добавить гармоник, чтобы сделать поплотнее. И вот как раз по реверу здесь я отправил на, уже на большую комнату. Это дополнительная комната, которая создает такой приятный хвост. То есть, он, этот тамбурин тоже идет на драмс драйв, вот на вот эту шину с Devil Lock. Но самое главное, что он идет на Big Room который звучит довольно так далеко, то есть здесь большая ревибрация, э, ну, более длинная секунда уже занимает секунду, и я тут подсрезал высоких и низких частот на всякий случай, сделал шире этот ревибратор, э, чуть добавил даже хоруса ему, и он такой создает очень приятный хвост для тамбурина. То есть слышно сразу, как микс расширяется, когда я включаю обработку на вот этих стереоакустических гитарах. А, в принципе, дальше у нас все идет без изменений, все оставшиеся части акустической гитары, поэтому давайте перейдем к электрогитаре. Первая у нас электрогитара появляется а, вот здесь в брейке между припевом и третьим куплетом. Причем, как мы видим, они как бы заменяют акустическую гитару, то есть акустическая гитара не звучит в момент вот этих гитар, это хорошо, это позволяет мне, позволяло мне создавать уже как бы разные планы, то есть не ориентироваться на акустическую гитару, а уже просто работать как самостоятельный Партии с этими гитарами а, здесь та же самая история здесь у нас стоит педалборд и амп это то, что стояло уже по умолчанию то, через что Тимур записывал гитару а, я там практически ничего не менял то есть э, здесь стояла обработка, здесь стоял усилитель с включенным тремоло эффектом он здесь довольно очень классный Я, кстати, очень люблю тремоло эффект Вот в amp-дизайнере от Logic Тут очень классный Здесь, кстати, очень тоже классный spring ревер Но здесь он выключен Потому что я использовал свой spring ревер уже на посыле Но вот этот тремоло эффект здесь очень такой прям аутентичный Как вот как раз в 60-х было принято использовать То есть очень классный Давайте послушаем гитару То есть она записана тоже в стерео Та же самая гитара с той же самой обработкой Расставил их по панораме и объединил в общую, гитару, в общую группу, точнее, Tremel гитар 1. И уже здесь стоит обработка. Давайте послушаем. То есть я срезал все низкие частоты. Давайте сейчас послушаем вообще без обработки, как гитара звучала. И с обработкой еще раз. То есть я ее использовал для создания вот такого очень далекого плана, опять же, в первую очередь за счет реверберации, но так как я под, предполагал такую большую, довольно объемную реверберацию здесь на э, этой дорожке, то, соответственно, я их к эквализации частот подходил э, уже с этим в уме потому что когда у нас э, планируется какой-то э, дальнеплановый инструмент нужно убедиться в том что у него нет явных каких-то басов и нет очень яркого верха поэтому здесь я мало того что срезал под, подрезал даже гул вот этот вот который ну не очень здесь был нужен я еще и усилил вот это вот э, гнусавое звучание Потому что оно очень приятно резонирует с ревером. То есть, когда ты больше вот этого среднечастотного сигнала посылаешь в длинный ревер, от него такой более слышимый длинный хвост остается. И он не мешает при этом остальным элементам микса, которые звучат более близко, более сухо. Поэтому для задней, таких для дальнеплановых инструментов очень классно использовать вот такой прием. Это причем не только на гитарах, можно на пэдах это использовать, на каких-то клавишных партиях, там, на электрофоно, например. То есть, часто такое используют на инструмента которые должны создать очень дальний какой-то глубокий план так что можно смело обрезать частоты и не оставлять э, низкие и высокие а, далее у меня здесь стоит тоже небольшой подгруз захотелось чуть-чуть эту гитару чуть подгрузить а, и я чуть-чуть акцентировал высокие частоты в районе пять с половиной килогерц просто чтобы подкрасить э, вот эту атаку по струнам То есть, ну, не сильно какие-то изменения, но в принципе добавляют э, четкости. И дальше идет ревибрация. У меня впервые здесь возникает ambient ревиберация, который так называют. Это мой просто обожаемый всеми, наверное, обожаемый Валхал Vintage Verb. А, вот с такими настройками то есть, 4 секунды, Horror Space мод он такой довольно. Классно звучащий. Пределы здесь стоит, также здесь стоит фильтр частот, то есть чтобы не было гудежа лишнего. Я обрезал все, что ниже 640 Гц герц в ревере, то есть и просто в хвосте нету низких частот вообще. Здесь также есть стройная модуляция, очень классная. Ну, в принципе здесь особо сильно ничего не менял, только вот подкрутил вот этот фильтр. Высокие частот тоже чуть подрезал и поработал с алгоритмом и с временем длиной хвоста. И мне вот хватило, очень классно создается такой большой такой эхо далее у меня еще эта гитара идет на гитарный дилей специально созданный, это тейп дилей встроенный в лоджик тут такой небольшой фидбэк 38 ну как небольшой средний средний фидбэк 1 восьмая у нас Идет повторы. Я их также отфильтровал обязательно, чтобы дилей ни в коем случае не создавали кашу в миксе. То есть тоже обрезал низкие самые частоты и самые верхние частоты. Здесь стоит небольшая модуляция, ну, чтобы воссоздать этот пленочный тейп-эффект, который все-таки плавает от повтора к повтору, они а четкий цифровой. И далее, что самое важное, этот дилей у меня также идет на вот этот ambient эффект. То есть посыл у меня еще отправляется на соседний посыл. Ну, в микшере это можно тут удобнее это увидеть то есть вот гитарный дилей, который у меня идет вот собственно на шину ambient и соответственно вот этот ревер обрабатывает одновременно и гитару, и ее сухой сигнал и еще дилей с этого сигнала таким образом у меня как бы и дилей и гитара помещаются в общее пространство это работает только в плюс на удлинение вот этого воспринимаемого пространства. То есть без вот этого дилея и ревер-гитара такая слишком какая-то непредсказуемая из-за вот этого тремоло-эффекта, она постоянно то слева, то справа как-то появляется. А вот этот массивный э, ревер и дилей ее немножко размывает, и вроде непонятно, то ли она слева, то ли она справа, она как будто отовсюду одновременно звучит. То есть это тоже такого вот добавляет э, масштаба.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 И вторая гитара, которая, в принципе, с теми же настройками, то есть все то же самое, абсолютно те же настройки, тот же усилитель, просто играет чуть другие расположения аккордов для более богатого звучания. То есть здесь более высокие частоты, поэтому я здесь подсрезал еще больше низа вот этим фильтром, ну и... В принципе настройка идея настройки эквалайзера примерно такая же, как и в случае с первыми мало гитарами. Тоже CQ стоит, чуть подкрашивающий атаку, тот же драйв стоит и, в принципе, те же посылы на реверберацию стоят, все в том же порядке. Тоже Vox Spring, тоже гитарный delay то есть это такой как по сути лейеринг инструментов, то есть по, по факту один и тот же инструмент просто разбитый на две партии низкие аккорды и высокие аккорды, так как все-таки на гитаре нельзя сыграть одновременно в двух разных положениях грифа аккорды, то пришлось вот разбить, чтобы создать такое более полное звучание в этом месте. Но по сути для аранжировки это как единый элемент воспринимается, а не как две разные независимые партии. Ну что ж, давайте двинемся дальше. Далее у нас возвращается акустическая гитара и появляется такая соло проигрыш гитары, которая добавляет такого же некого мелодического движения. Давайте ее послушаем. Здесь обработки побольше стоит. Но на самом деле, опять же, первые два плагина стояли изначально, то есть через них Тимур записывал гитару эту. Здесь ревер я тоже отключил на самом усилителе, чтобы использовать свою ревиберацию уже моего микса. Эффекты здесь тоже выключены, то есть здесь просто создается, собственно, звучание гитары. Давайте послушаем. Далее идет сатурация. После этого у меня стоит обычный эквалайзер. Ну, я чуть-чуть просто подрезаю такие гудящие частоты и чуть-чуть гнусавые частоты на некоторых нотах прям слишком сильно слышно. Подрезал на всякий случай низ. И самый яркий верх, хотя его тут в принципе-то особо и не присутствует, но скорее так, на всякий случай, для перестраховки. Дальше у меня идет компрессор э, с быстрой атакой с быстрым релизом, чтобы ну, эту гитару чуть-чуть больше поджать и держать ее под контролем. То есть, чтобы вот эти ноты верхние не выстреливали, потому что они очень как-то так прям в миксе выделялись, а другие, наоборот, проваливались, особенно учитывая, что я потом ревер добавил. Мне нужно было прям максимально эти ноты выровнять. Но так как все-таки у этого компрессора, и ввиду его особенность технической, э, атака не сказать, что прям супер супербыстрая, что прям тут же как лимитер э, лимитирует, то все равно такой небольшой щелчок усиливается в начале ноты, это очень классно работает перкуссионно э, в контексте микса. Поэтому я люблю вот этот э, э, CLA-76, что несмотря даже на быструю атаку, все равно какая-то микроатака там остается, такая запоздание. За, за и за счет этого иногда на отдельных партиях вот усиливается вот этот такой приятный щелчок. То есть тоже можно это использовать. Далее здесь стоит стерео-делей. Он, кстати, стоял уже у Тимура при записи. То есть он его ставил и, видимо, через него записывался то есть слушал, что он играет. Уже в контексте дилей это тоже очень важная вещь. Поэтому этот дилей я не стал убирать. Я просто его перенес и до него поставил определенную обработку чтобы уже DELAY на дилей точнее, попадала гитара уже в обработанном виде то есть не изначальная гитара а потом вместе с обрабатывать а сперва я сделал обработку, а потом уже поставил дилей. то есть это тоже такая частая практика но не обязательно делать только так можно в принципе и воспринимать как часть педалборда, скажем так поставить его там ну или сразу после усилителя или даже перед усилителем некоторые ставят, правда тогда делей может начать искажаться но можно экспериментировать с этим то есть это Не жесткое правило но мне как вот за мне захотелось все-таки дилей, чтобы был отдельно уже после обработанной гитары и далее я все это отправляю на ambient уже знакомый тоже большой ревер и вок spring просто чтобы эту гитару э, такой тоже сделать более полетный Далее она продолжает играть, но у нас еще появляется дополнительная чистая гитара. Давайте ее послушаем. Иде идеологически эта гитара продолжает роль вот этой тремоло-гитары, только она уже записана чуть с другими настройками и не с таким явным тремоло-эффектом. Поэтому она, собственно, как на отдельной дорожке с отдельными настройками. Но в контексте микса она как бы выполняет роль вот этих гитар, только уже совместно с акустической гитарой с полной ритм секцией. А, здесь то же самое все абсолютно, то есть настройки через которые записывался Тимур, а, записывал гитару. Здесь уже как видите тремл отключено, ревер тоже встроенный отключен. А, дальше также идет сатурация на, на обеих дорожках то же самое, они распанорамированы 35 минус 35 плюс и объединяются общей вот этой шиной на которой уже стоит их обработка. И здесь у меня стоит э, линейно-фазовый эквалайзер, которым я просто срезал э, гудящий низ. Давайте послушаем вообще без обработки сейчас гитару. То есть так как здесь прям очень присутствуют басовые струны, шестая струна на гитаре, она прям очень гудит, и я решил это подрезать. То есть не сказать, что я гитару прям сделал тонкой какой-то прям безжизненной, но она хотя бы не такая грузная, не такая вот массивная, потому что все-таки бас звучит на фоне и там и вокал будет в дальнейшем, поэтому здесь все-таки не нужно это. И дальше CQ, которым я э, добавил зону три половиной герца, чтобы сделать три э, килогерца, чтобы сделать э, чуть-чуть ее такой более, ну не сказать резкой, но менее мягкой, скажем так. Э, тоже драйв стоит и чуть-чуть высоких частот добавил, потому что на ну, гитара такая слишком какая-то гулкая получилась. А мне хотелось сместить акцент в аккорде на высокие струны, потому что они очень так приятно э, добавляли тоже вот этого полета. То есть слышно больше обертонов от верхних струн. И уже знакомая реверберация. Ambient стоит, э, вокс Spring стоит и гитар дилей. То есть так же, как и на тремоло гитарах у нас стояла. Та же обработка абсолютно. Вот только в других чуть пропорциях. Дать послушаем в контексте. В последней части композиции у нас продолжает играть акустическая гитара. И появляется новая эхо-гитара, ну или такая гитар дилей как я ее назвал. Причем их я обрабатывал по-разному, то есть лево и право. Э не объединял в шину, делал чуть разную обработку. Плюс здесь был стерео-дилей на каждой из дорожек. То есть у нас записана гитара была в моно, как вы видите. Но в какой-то момент, то есть вход моно, но в какой-то момент у нас дорожка переключалась в стерео. То есть вот мы видим выход у нас в стерео. И я тут использовал стереопен, чтобы панорамировать не чисто баланс левый-правый канал, как если по умолчанию оставлять баланс, а я именно делал стерео стереопен, чтобы весь стереосигнал уже вместе со стерео панорамировать чуть правее, а на другой левее. Ну, на самом деле, здесь как-то по-другому называются, сбил название, но неважно. То есть, идея та же самая. Гитары, в принципе, те же самые, только они, видите, играют не одновременно. То есть, это не совсем дублирующие партии, как, например, вот в этом случае, или в этом. Именно, кстати, и поэтому в том числе я не стал делать общую обработку, потому что когда у нас партии дублирующие, их можно воспринимать как стереоинструмент, единичный, То есть, ну как клавиши, да, педы вы держите, у вас и слева, и справа звук разный, но при этом это как единый инструмент, или там орган, например, или фортепиано. Здесь же это все-таки разные партии, то есть одна гитара играет раньше, другая позже, и если такую гитару объединять общей обработкой, и ставить, например, общий компрессор, он будет не очень грамотно работать. То есть, то он будет на левую часть реагировать сигнал, то на правую, где-то вот он будет одновременно давить. То есть, у нас будет происходить обработка не очень пропорциональная. Поэтому в таких случаях, то есть, ориентируясь на то, что происходит в партии, я принимаю решение объединять похожие звуки в общую шину обрабатывать, или все-таки делать обработку независимую. И вот здесь я решил оставить независимую обработку. Давайте послушаем, что это вообще за партия. Я, кстати, понял, почему у меня сместились здесь акценты, потому что эта нижняя, точнее, левая гитара, она играет внизу, то есть нижнюю партию прям можно услышать ноты. А вторая гитара ей отвечает уже на октаву выше. И, видимо, изначально я все-таки планировал делать лево-право, но потом я понял, что вот эта верхняя гитара смешивается с чем-то из клавиш. Так вот здесь у нас довольно активная клавишная партия, и фортепиано, например. То я, видимо, посчитал, что вот эта верхняя гитара с... начинает конфликтовать с чем-то из клавишных справа. И я ее панорамировал, наоборот, влево, а низкую гитару, соответственно, п... панорамировал вправо. То есть, опять же, как я говорил, что к некоторым моментам я возвращался уже потом, когда слушал все в контексте, в общем, и вы, скорее всего, когда будете делать миксы таких полноценных вот проектов, вы тоже неоднократно будете возвращаться туда или... ну, в ту или иную часть композиции, к тем или иным инструментам, и тоже менять какие-то настройки. Это абсолютно нормально. Не воспринимайте все, что я сейчас здесь вам показываю, что я это один раз сделал, сразу к этому пришел, откуда ты там из космоса, мне мысль пришла, и все, поставил, оставил, и микс стал готов. Нет, тут очень многое, конечно... Потом, когда вы уже весь микс построите, потом будет отдельная работа к прослушиванию уже всего в контексте И принятию каких-то уже контрольных решений, которые могут вообще в корне отличаться от того, что вы делали изначально Это абсолютно нормально, и не бойтесь ни в коем случае этого, то есть это очень хорошо Так вот, давайте послушаем эту гитару в соло и послушаем без обработки Здесь у нас обработка стоит э, педалбордом, потом дизайнер Здесь, кстати, ревер я ставил включенным. Мне он понравился. Это добавляет еще такого слоя определенного в эту гитару, так как она все-таки здесь максимально должна быть пространственная. Это уже финальная часть композиции, максимально полетная. Здесь еще и много всяких синтезаторов будет звучать впоследствии. Поэтому э, здесь уже за пространство я ну Особо не то, что не переживал, но хотел прям создать максимально его большим Дальше опять идет эта обработка наша классическая, окрашивающий преамп Дальше вырез всех ненужных низких частот И чуть-чуть я прибрал средние частоты, так как гитару хочу отдалить А чем дальше у нас элемент, тем меньше мы явно слышим вот эти вот средние частоты Мы больше слышим скорее верхнюю середину от, элем... от инструмента Потом идет CQ им я чуть-чуть э, усилил атаку инструментов, чтобы когда у нас добавится ревер, сильно гитара не тонула и не размывалась. Я чуть-чуть усилил атаку и добавил немножко драйва. Дальше пошел у нас э, тот самый стереодилей, который превращает наш звук в стереофонический. Я дальше поставил еще один эквалайзер, который уже вместе с дилеем еще дополнительно обрабатывает уже общий сигнал И тоже я скорее всего это уже делал постфактум когда слушал весь микс и понимал, что мне где-то что-то может быть в дилеях или в самой гитаре мешает вот в этой зоне Я поэтому поставил еще один дополнительный эквалайзер который здесь, собственно, эти частоты еще дополнительно вырезает Вот, теперь давайте посмотрим правую гитару Ну, та же история. Так, сейчас я ревер пока отключу. Сент. Потом дальше. Такая же абсолютно обрезание стоит. Ну, здесь, в принципе, гитара выше звучит, поэтому прям таких больших проблем здесь нет. То же самое тут. Здесь только, кстати, я низ тоже обрезал. То есть таким образом гитара прям совсем такая тоненькая становится и высокочастотная стерео стереодилей и опять дополнительный эквалайзер, которым здесь я наоборот срезал вот эти уже резкие частоты. Вот эта нота она прям очень торчала в миксе, и я поэтому на ней поставил центральную центральную точку и под подсрезал ее. И по реверу тоже Ambient, уже знакомый с довольно большими, большим посылом. Ну давайте послушаем, как обе эти гитары звучат уже в контексте. дальше у нас в принципе идет луп вот этих же партий друг за другом то есть просто скопированы ну и все и в конце доигрывает вот эта гитара уже такое некое соло а вот, в принципе, все гитары. То есть, как вы видите, здесь основа, это, конечно же, акустика. Она добавляет вот этой вот э, ну, вот этого элемента single-songwriter стиля, когда у нас вокал, и вот такая идет гитара основная через весь трек по факту. А, но вот эти электрогитары, они, конечно, добавляют этого вайба уже от инди. И добавляют пространство, добавляют вот это погружение в такой немножко. Какую-то такую морскую тему, такой что-то, ну, не Гавайи, но что-то вот с этим связано, то есть подобная гитара, чем-то что-то такое погружает, такой некий серф настроение, но так как песня все-таки такая более меланхоличная, все это очень классно работает за счет мелодических, эм, скажем так, гармонии, опеваний то есть того, как аккорды расставлены, то есть здесь, конечно, Тимура от меня отдельный. Привет и респект, потому что, конечно, с он очень хорошо поработал, с партиями, с подбором, здесь прям не сказать, что перебор всего, здесь все очень на своих местах стоит, и такие аранжировки, конечно, сводить одно удовольствие, потому что ты не борешься с каждым инструментом, чтобы его подружить с остальными, а ты уже просто выстраиваешь из этих инструментов такую некую картину, некий план, это всегда одно большое удовольствие. Ну что ж, давайте в следующем видео поговорим об оставшихся инструментах из категории клавишных.